Друзья, Баунти Малконами добавили новые задания. Два лайка в Facebook и три лайка в Твиттере. Я уже выполнил. Вот у меня монеты на проверке. У кого нет аккаунта, зайдите в Telegram. Там будет ссылка на пост. Пройдите регистрацию и принимайте участие в раздаче. Ссылка на Telegram в описании под этим видео. Вчера открыл еще один вид раздачи. Здесь будет слот. Тут количество спинов. То есть вращений. И кнопка спин. Жмете спин. Если что-то выигрываете, у вас появляются вот этот вот шары. Например, если выиграли токены, они, то есть поинты, они сразу плюсанутся вам на баланс. Здесь будет еще одна кнопка. Нажимаете ее, сбрасывается и появляется снова кнопка спин. Если не выигрываете... Спин никуда не пропадает. Жмете дальше. Откручиваете спины. Пробуйте выиграть. Спины могут начислять либо за приглашение, повышение уровней и выполнение заданий. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.